Сорт томата Big Rainbow, большая радуга. Это сорт селекции США. Среднеспелый сорт, высокорослый, требует обязательно подвязки и посынкования, так как высоту куст может достигать выше метра 80. В средней полосе этот сорт рекомендуется выращивать в теплицах, в более южных районах и в открытом грунте. Требует посынкования и подвязки. Вот такие вот красивые плоды. На красном фоне желтые разводы. Вот этот плод более спелый. Этот средней стадии зрелости. Красивые томаты бештексного типа. Салатного назначения этот сорт. Масса плодов обычно достигает у этого сорта до 400 грамм. Мы взвесим этот. Этот у нас 344 грамма, сейчас разрежем. Вот такой красивый внутри, желтые, красные разводы, очень мясистый, многокамерный, не только сверху красивый, но и внутри. Очень вкусный, сладкий, без кислинки совершенно. Этот замечательный и красивый и вкусный сорт томата подойдет для свежих салатов, а также для приготовления различных соусов.